Сегодня, дорогие братья и сестры, мы празднуем память мучеников Макъевеев, еще как в народе называется Первый Спас. По уставу церкви в этот день освящается вода, мак, зелья и мед нового сбора. Также мы говорим, что сегодня праздник Макавеев. Кто они? Кого мы ублажаем и кого мы празднуем? Что за праздник? Макавея – это фамилия, которая носила семья. Было семь братьев, была матерь их Соломония и учитель их Елиазар. Они жили за два века до Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И вот Иудея подпала под царство Антиоха и Пифана, императора, который захватил израильский народ. Он поработил его и захотел искоренить полностью веру в живого Бога. Он начал заставлять израильский народ кланяться идолам. Он начал, чтобы израильский народ нарушали заповеди Моисея. Но это не произошло, потому что были праведники среди народа. И эти праведники были светильниками веры, как мученики Маковеев. И вот подговоривший Елиазара, это первосвященника, священника того времени, чтобы он впустил мясо не идоложертвенное, а наоборот впустил то мясо, которое разрешалось израильскому народу. Но чтобы это он вкушал среди всех людей, как бы он вкушал мясо свиное, которое запрещено израильскому народу, и люди бы были свидетелями этого греха. Тогда учитель Елеазар сказал, что мне 90 лет, я не хочу омрачать свою совесть и свою душу, я был праведником среди народа и останусь им. И он отказался, и его замучили. Так затем призвали и схватили этих семь братьев Маковеев, Одного за другим жестоко мучили, мучили среди всех, вс среди всего народа и среди на глазах братьев друг у друга подвергали жестоким мучениям и затем смерти. И в конце концов на глазах у матери Соломонии все ее сыновья погибли за веру христову, и она умерла от разрыва сердца. И вот, дорогие братья и сестры, мы можем спросить, за что же первые мученики пострадали за то, что они не вкушали свиное мясо, которое было запрещено им законом Моисеев. Кажется мелочь, нарушили бы этот закон и остались бы живы, но нет, была глубокая вера, была вера в единого Бога, и эта вера их подвигла на подвиг мученичества. И промыслительно, что и сегодня, в этот день, первый день Успенского поста, когда Церковь проповедует не вкушать уже мясо до Успения Пресвятой Богородицы, когда церковь говорит, что эти две недели такой небольшой длительность имеет поста, нужно воздержаться от греха прежде всего и от той пищи, которая не разрешена церковным уставом. Но по сей день мы вспоминаем мучеников Маковеев и этот пример веры и сохранения устава церковного и тех законов, которые по сей день исполняются всеми верующими людьми. В этот день, как я уже сказал, освещается вода, освещается маг, цветы и также мед нового сбора. Всех вас с праздником мира Божьей помощи. Помогай Господь всем вам.